Осложнение. Давайте рассмотрим. Простая история, абсолютно ничего сложного. Тоже период ортодонтии. Нужно было увеличить немножко биотип и убрать рецессии. Операция прошла прекрасно. Все было замечательно. Даже я вот тут такой этот ласточкин хвост выкроила, чтобы вот на два зуба убрать, междузубной сосочек красиво. Корональное перемещение с твердой мозговой оболочкой. Красота, все кровит, все такое пышащее, здоровьем. Пациентка, она не очень возрастная, ей лет 50, по-моему, на тот момент было. Какая пышащая здоровьем, крупная, Адама все у нее должно быть хорошо, как и всегда, все зафиксировали, пришили, все везде наложили, а теперь внимание, я не знаю, что со мной там произошло в этот момент, я забыла наложить крестообразный шов горизонта, я честно, я его забыла просто, и у нее расходятся швы, то есть не расходятся швы, да, в, ваш, в нашем таком понимании все раскрылось, как роза. Ну, у нее отпрыгнул, от лоскут сократился, вот он. Но самое интересное было дальше. Мы все-таки все заживили, поставили, мы просто не успели эту фотографию подготовить, она была совсем недавно. Мы уже сняли брекеты, запротезировались, уже заимплантировались, все с ней сделали. И у нее с течением просто времени все это встало, опустилось на место и полностью все закрылось. Я ужасно переживала из-за вот этой истории. Но мы приняли решение не, не оперироваться второй раз, посмотреть, пока подождать. Если что, всегда на, можно остановиться. Методика называется Виста. Придумана она... Ой, он, вот он американец, И индийского происхождения. Алексей, я его забываю. Он, вот эта фамилия, я ее никак не могу пока для себя уложить. Он Абрахам, а фамилия у него Касай. Сафари. Нет, Сафари. Найдите, ну, пожалуйста, я просто скажу вам. эта методика вестибулярного перемещения туннелей в корональном направлении. Я вам ее покажу сейчас. Вот здесь рецессия нет В основном беспокоили пациента вот на 26 шестом зубе рецессии, на 27-м, и, получается, на 24-м. 25-й был без патологии. Это пост рецессии. В первом сегменте мы оперировали и такие же рецессии по ЗУКЕЛИ, а в этом сегменте мы решили попробовать вот этот новый метод для устранения множественных рецессий. У него есть одно преимущество перед ЗУКЕЛИ, этот метод можно применить при любом классе по Миллеру, даже если у вас нет сосочков. И сейчас вот я сделала последние несколько работ, вот буквально вот с августа по сегодняшний день, когда я одномоментно еще во время этой операции, у автора этого нету, к сожалению, создавала сосочки да и вытягивая их, в межзубное пространство. И вот этот метод, он позволяет устранять рецессии, создавать сосочки одновременно, даже при четвертом классе. Вот. То есть меня всегда вот смущало в этой методике Зукелли, что мы ограничены, да, высотой сосочка, если у нас его нет, то все, мы разводим руками. А здесь позволяет даже... Я сделала несколько операций таких почти бесплатных пациентам. Я себе выборку такую сделала с пародонтитом, у которых подвижные нижние резцы. Пол... Классическая картина, четвертый класс рецессии, ой, Хамазаде. Да. Я всех перебрала, я все равно... Не попало. Э, классическая картина, э, рецессии, сосочки по четвертому классу, все подвижное. Вот я их шанировала и делала вот эту висту с наращиванием сосочков одномоментных. Просто посмотреть, как это будет, потому что, ну, в принципе, у пациентов альтернатива удаления. Поэтому мы ну, так, по договоренности... Что? Нет, хуже точно не будет, мы получили такие прекрасные результаты, я настолько довольна осталась. Он предлагает этот метод, они используют PRF. Но оговорюсь вам сразу, я училась в Америке, я видела американских пациентов. Это вот такие вот огромные гребни, толстая десна широкие такие у них такие предверия просто бесконечные поэтому у них немножко условия, в которых они работают, другие. Он делает 8 PRF, 4 в одну сторону, 4 на 2 сегмента, 4 в другую сторону ставит. И вот их напихивает туда и все это вот ушивает. Я туда PRF не ставлю, я считаю, что это бесполезно, он через 14 дней рассасывается полностью. Я работаю в ПРФ, но для другого ее использую. Как индуктор остологинеза. При косно-пластических мероприятиях. А в пародонтологии нет, я не, не пользуюсь. Если это не с костной какой-то историей с пародонтологической дефект, а именно вот для пластики, мягкотканной, это бессмысленная ситуация абсолютно. Потому что я вот очень много видела работы, смотрела. Ну, меня вообще доказательная база этого просто не убедила. А по практике и по клинике я вижу, что это не работает. Очевидно. Вот. Но они вот ставят... Но мне кажется, что при таких биотипах, как у них, можно и воду туда полить, и все у него будет хорошо. Измерение толщины. Значит, тактика такова. Мы делаем классический туннель. Просто как при туннельной методике отслаивается Полнослойно, вся прикрепленная десна до середины сосочка, все это отслаивается. Я придумала делать быстро, так же как и он, потому что вот он в докладе не рассказал, а потом я нашла видео, но я, правда, уже к этому пришла сама. Я делаю это уль ультразвуковым скеллером. Вот это отслаивание происходит значительно быстрее и менее травматично, не так размножаются ткани, когда ты отслаешь. Я не очень люблю туннельную методику, потому что очень большой такой процент размножения за счет вот этой работы распатора туннельного, мне ну, вот как-то для ткани мне не очень это нравится, я все равно предпочитаю резаную рану всегда, она более такая хирургическая и она лучше заживает, лучше себя ведет, чем вот эти размноженные ткани. Вот. Но Здесь я научилась это делать очень быстро и удобно с келлером. Ну, здесь, естественно, показан туннельный распатор. Обоюдоострый скальпель мне в помощь. Мы моделируем туннель на всю протяженность. А теперь, внимание, выполняется посередине сегмента, который мы оперируем по центральной как бы, линии. Ну, например, мы оперируем 4 зуба. Между двумя и двумя мы делаем вертикальный разрез. Достаточно высоко. Вот обратите внимание, где мой скальпель. Да. Вот. А, следующий случай? Сейчас, ну давайте я это тоже покажу. Пациентом был я, я не мог себя снимать Алексей раздражает фотографии, я знаю. Вот так. И теперь мы из этого разреза выходим распаторами в наш тоннель и отслаиваем все двух, в две стороны, туда и туда. Это чтобы да, понимать, сколько материала нужно будет, это измерение. Обработка, все то же самое. твердомозговая оболочка, зона специфическая курента. Теперь вот что новое, интересное в этой методике. Сначала вы делаете композитные швы. Это обычный шов, п-образный зафиксировали, п-образный зафиксировали. Вот так это выглядит. В вы туннель швами переместили вниз коронально. Потом заводится туда пластический материал. Укладывается. Все это фиксируется прижимающими швами, и ушивается вертикальный разрез. Прямо в этот... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, сережа, да, в, да, да. в тоннель вот в этот, в который мы переместили вниз. Мобильность э, да, вот этого туннеля мы достигаем расщеплением, так же, как и всегда, вестибулярно. А вот для этого и у, у, не, у автора, у него вот этих прижимающих швов нету крестообразных. А у меня есть, потому что я всегда думаю, что у меня может куда-то сместиться материал. Да. Он я поэтому прижимаю. но может быть потому что он пирефом пользуется и поэтому а у него там что сместилось, что не сместилось,